На улице дубак больше минус 25. Лунки затягивают прям махом, поэтому затоплю-ка я свою печечку. Ну и сейчас буквально несколько минут и в палатке будет уже ташкент. Прошло несколько минут, как затопил печечку. В палатке сразу стало значительно теплее. Пар уже практически не идет сорта. Так что уже где-то до нуля до плюса я уже натопил. Всем привет! По многочисленным просьбам зрителей, сейчас я вам покажу, как я отапливаю зимнюю палатку на рыбалке. Сделал вот такую вот импровизированную печечку. Она состоит из банки из-под кофе который я прикрепил к донышку через донышко банки, двумя саморезиками дощечку. Она нужна для того, чтобы банка не прожгла палатку, либо не вплавлялась в снег. Дальше засверлил отверстие по низу, затем взял обычную пивную банку, отрезал от нее донышко, вот это вот, отступив примерно 3 сантиметра. Баночка сюда входит, как видите, легко. В донышке вот так вот по контуру проткнул шилом отверстие. То есть получается вот с этой стороны просто по кругу натыкал шилом отверстие. Вот эту вот часть вставил вовнутрь. Вот так вот она выглядит. И также вот здесь вот по бокам натыкал отверстие. Это нужно для тяги. После того, как проколол отверстие по низу, сразу же обжег эту баночку при помощи газовой горелки. Снял с нее всю краску, чтобы в дальнейшем при поджуге сухого горючего она не обгорала и не было посторонних запахов в палатке. Но после этого прикрутил уже досточку и вставил донышко получилась вот такая вот импровизированная печурка в качестве топлива использую либо сухое горючее либо покупая вот обычные свечки режу их на пополам получается вот такие вот огрызочки его немного донышко подплавил спокойненько вставил и все печка готова к эксплуатации сухого горючего одной таблетки хватает ну, минут на 30-40 получается беру таблеточку поджигаю туда положим и буквально Буквально минуты через три, через четыре, даже при минус 30 градусном морозе, в палатке уже вполне приемлемо, можно сидеть без рукавицы, без шапки. Где-то ну, плюс 5 плюс шесть получается в палатке, чего вполне достаточно для рыбалки. У свечек КПД очень слабый, поэтому ими топятся гораздо, скажем так, менее эффективно. Я использую применение при менее слабом морозе, так как они служат дольше. Вот такая вот очень нехитрая конструкция у меня получилась, которую пользуюсь я уже, ну, наверное, лет 5 или 6. Она ни разу не подводила. Надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.